А вот фабрика Орифлейн Фабрика Орифлейн на Гинске Посмотрите, какие у нее масштабы Вот туда метров, не знаю 400 Вот эти все корпуса Вот люди входят И вот-вот-вот туда вот Она тянется И вон там, далеке-далеке -далеке еще Это все тоже Орифлейн компания верит в Россию и строит свои планы в России. Следовательно, я сказал, это наша вторая стесфабрика э, в, в России. Это самый крупный в истории инвестиция компании Tariffame. И мы Сюда инвестируем 150 миллионов евро, дамы господа. Да. Это ваш завод. Это завод каждого консультанта, который зарегистрировал компанию Refrain со 149 рублей, иногда даже со скидкой. Это ваш завод. Хотим обратить ваше внимание на сертификаты ЛИД. Это так называемые зеленые сертификаты, и наш GDC получил серебряный уровень такого сертификата. Что это означает? Что мы бережем природу, экономим электроэнергию в обороне. а также, конечно же, мы собираем и обслуживаем мобильные пункты выдачи, домашнюю доставку, постаматы, ЖД и авиадоставку. Уважаемые консультанты, смотрите как прикольно, ваши заказы сами идут по складу и вот здесь собирается третья России заказов и вот так вот ваши коробочки идут по конвейеру, вот что значит автоматическая сборка. смотри, Смотрите, вот, сама система определяет, то ли налево пойдет, то ли направо пойдет, о, это сюда, следующая пошла прямо, следующая сюда опять пошла печатаем накладные прежде чем собрать заказы напечатаем то что сюда заказ получится вот ты... Разноярусные конвейеры, кто-то вверх, кто-то вниз, кто-то здесь. Но в общем, целый город со своими улицами, перекрестками, движухой. Хорошо, хоть пробок здесь нет, как в Москве. Все продумано по-шведски. Вот деревня большое Гристины. Вот так считывается читается Вот. Это потелок Орлова. И вот сейчас он все считывается и отправляет соответственно туда, куда должен. Вот так девушка на станции выкладывает по сигналу то, что необходимо. И вот смотрите, ошибиться практически разбор. Они горят кнопочки. Говорят кнопочки, и поэтому все происходит так, как положено. Без всяких ошибок и все не получается. И здесь тоже самое. Вот смотрите, загорается кнопка. Вот почему это полуавтоматическая линия, и почему здесь вообще мало ошибок. Потому что очень четкие, яркие сигналы. сейчас. В этом месте, как раз через эти ворота, происходит прием передачи товара в обе стороны, между линией и складом. А склад – это трепейль оператора, который обслуживает компания «Собор». Этот склад крупнейший в России, который обеспечивает все потребности филиалов и на Гинской линии. Работает на складе всего 100 человек. Это вот э, огромные стеллажи. Вот туда сотни метров. Туда тоже больше 100 метров. Вот так вот достают сверху. Ну, как она... <свист> сейчас, сейчас, да, да. а до самой верхней не достанется. А там уже вот тебя, проблем нет, сон, дай, а, верхний, там не Россия, все, а вот утилизация коробок все в дело все в дело